здесь хочу рассказать э, о проекте который вас наверное проинформировали это сообщество easy business community э, всю историю не буду рассказывать нет смысла это все есть на сайте я расскажу немножко вам как я понимаю о концепте нужно рассказать что это такое что это за сообщество почему оно там как, как оно появилось почему оно вы это введение времени это никто либо умный нас называют создавателями но... Как только мы перейдем на открытый код, на блокчейн, не будет ни сооснователь, ничего, это сообщество принадлежит сообществу и создавало его сообщество. Просто пока, скажем так, он нет закрытого кода, вернее, нет кода, есть просто понимание видения, то есть группа, это не только я, Анатолий или Владимир, которые говорили, вот Сергей с Натальей, это представители яркие. Почему? Что с первого дня они поддержали саму идею. И любой из вас, независимо от того, он пришел, может поддерживать эту идею, сможет вносить новые изменения, дополнять то сообщество, которое мы создали за год. 8 апреля, мы с... Май, да? нет. в октябре. Нет, нет, то мы едем не на а, годовщину. Апреля. Это, в апрель. Апрель. 8 -го, апреля -го, 8 -го. мы будем в туристике праздновать годовщину. Годовщину, когда мы объявили о запуске, это было на Кипре год назад, о запуске самого проекта. Еще год до этого, весь семнадцатый год, мы готовили сам концерт. Спорили, обсуждали, собирали людей, это не было идеей э, миллионов людей, была у, человека одной, у одного человека идея, эту идею поддержали и в, там, в течение года трансформировали, дополняли разными вещами. Вот. Все-таки я рискну нарисовать один раз. Это стирается. Но как, ну, это, это стирается, дали, да? Стирается. Хорошо. Смотрите, вот то, что сейчас произошло, да, возьмем Олег, Олег Владимирович Кудря, и ну, таких очень много людей, скажите, ну, спикеров, тренеров много. Берем много не из миллионов людей, а много из количества тренировок, спикеров, людей, которые владеют какой-либо информацией. Эти люди могут давать, отдавать информацию. Почему их ну, на самом деле много? Но мы отделяем практику. На площадке будут практики. Огромное количество людей, которые хотели бы. Благодаря интернету, или благодаря каким-то связям, или каким-либо каким образом прикоснуться к вот истинным знаниям, получить знания от практик, которые человек может принять, трансформировать себя, применить в жизни. Не просто за деньги где-то послушать тренер и какую-либо информацию, которую можно прочитать в книге. Или послушать тренера, который вот, послушать врача, который рассказывает о здоровье, и в это время он там... Тяжело дышит, он в тройных очках, там он больной. Да, ну видишь, такое. К сожалению, это так. Этому есть ли причина, потому что эти люди много берут на себя. Возможно, им это сложно. Но сейчас появился такой, знаете, парадокс. Люди, которые тренера, которые преподают деньги, финансы, зачастую ну Без них. Или у них их очень мало. Или они им тяжело достаются. Но они хотят именно преподавать финансовую грамотность. Согласно, что можем на, на, на, соприкоснуться даже с таким тренером в, по фитнесу, да, который тебе преподает, но сам далеко от идеальности. И вот наша задача была найти здесь всех практиков. практиков. И здесь обычных, обычных людей, которые желают что-либо получить. Но нужна была вот эта связка. Вот эта связка, вот эта платформа, это как раз изи, изи комьюнити Это сообщество. Огромное количество людей которые вот Ковронное количество людей, которые через э, связь этого сообщества есть контакт напрямую с этими людьми. Эти дают информацию, как сегодня сейчас Олег Олег Владимирович. да, Вот он, ну, вы ки киевляне, да? Э, э, сколько киевлян сюда попало сегодня за месяц, Олег? Ну приблизительно. 20, 30, 50. Олег Владимирович вышел на платформу Изи Бизи и прочитал лекцию. Нас всего лишь 80 с лишним там тысяч человек в 140 странах. Как вы думаете, сколько человек послушало лекцию Олега Владимировича? Ну, Олег, ну честно говоря, ну каким образом тебе сейчас выступить там в 20-30 странах, не под, при этом не потратить ни одного копеек, ну, кроме своего времени, не потратить на разъезды, на снятие зала, привлечение, рекламу. И наша задача как раз дать возможность, для, за год мы здесь создали кабинет спикера. Любой человек, который считает, что он имеет информацию хорошую, может зайти без всякого контроля, зайти, зафиксировать себя как спикер, предложить ему, уйти на модерацию и потом выставлять свои уроки. У нас сейчас подготовлена платформа, где мы сможем как минимум проводить в день одновременно 50-100 вебинаров каждый на тысячу человек. Вы представляете, какой это ресурс? Просто это не мы такие велики, появились такие платформы, появился интернет, возможности технические, когда это можно предоставить. Да, конечно, это нужно создать. И вот само сообщество, у нас там есть понятие рейтинга, квалификации, когда само сообщество будет смотреть, к примеру, ну, к примеру, можно, Олег, на тебе? Ну, так, как мы вернулись. А вот, Олег? можно, скажи, ну, тут я пригласила еще Машу Фицяк, она тренер месяца, а ты месяца. может, ты мне ну, даже так говорите, да. а я, я знаю. Мы знакомы. Я хотела, чтобы она рассказала, как это действует, как это тренер. Еще раз. Да, все молча. Даешь подумать, если разобраться. Молча. Хорошо. Смотрите, допустим, Олег Владимирович и мозги Фитяк. И вот спикеры, которые имеют информацию, имеют возможность чем-либо поделиться. Они выставляются, они зафиксировали себя на бирже. То есть на бирже, извините. На платформе. И они выставляют тренер. Олег пишет, что. Олег пишет, что вот у меня такая-то тема, такая-то тема, мы смотрим. Мы говорим, Слушай, ну интересная тема, зайду-ка я посмотрю, кто он такой. Заходите в его ну, в аккаунт, да, смотрите, кто он, он выставил какие-то видеоролики, какая у него профессия, где он учился, какие у него наработки. Вы при этом не тратите ни одного цента, вы не едете куда-либо, расходуете какое-то время. Вы просто смотрите, кто он такой, смотрите его предыдущий, смотрите отзыв, смотрите рейтинг. А вы заходите, а там тысячу человек поставили, а у нас рейтинг 5 звездочек, 1 звездочка, 2 звездочки, 3. И наша цель 5 звездочный тренер. А кто выбирает? 5-5 звезд вы поставите или одну? Ни я, ни Анатолий, ни Владимир, ни кто-либо. Сообщество послушал его вебинар или тренинг ставит 5 звезд, 5 Кто-то ставит 3 звезды, я это уже все знаю. Имеет право, мы не удаляем ни один рейтинг, мы не можем это сделать, это децентрализовано. Каждый напишет то, что он думает об этой лекции, об этом спикере. Удобно? Да. Хорошо? Честно. И по крайней мере по-честному и каждый, допустим, я захожу, ну, там я там... хочу что-то узнать, что-либо о здоровье, относительно что-либо о здоровье, и набираю какую-либо тему. Мне выходит 10 спикеров, я их не знаю ни одного. Что я сразу посмотрю? Посмотрю. люди уже просто потратили кучу времени извините, посмотрели и говорят что этот пятизвездочный, у него все темы вот такие или там три звезды, или одна, или две я все равно имею возможность посмотреть слушай, а почему поставили одну звезду? мне не понятно, я все равно посмотрю а можно как раз то, что а я бы поставил за эту тему пять я имею право по 5, поставить пять, имею право написать комменты, оказаться. Это, скажем так, вот это сто процентов децентрализация уже даже здесь, в централизованном сообществе каждый делает то, что ему удобно Спикер то же самое. Он выставляет ту тему, которую он хочет выставить. Вопрос, будут ли его смотреть, слушать, отрейтингуют? Но эта обратная связь реально качественная. Почему? Потому что когда спикер прочитал тему, думал, что он там лучше зашел на платформу и посмотрел своих оппонентов, да, или конкурентов, или наоборот там партнера по преподаванию, он посмотрит, слушай, а этот преподает так, и он берет микрофон так, и он рассказывает, и дает домашние задания, и у него больше людей, у него лучшие практики, почему мне не подточить себя вот именно под это? Я, наверное, тоже буду делать не в зуме, а в вебинарной комнате, а сейчас мы вводим стрим, это когда каждый человек не привязан уже ни к ютубу, ни к чему, это комната, комната, которая будет вот... И с вашего кабинета, авторского кабинета, любого из вас, любого. Я могу выводить на 3-4 человека. Спикер может аудиторию до 1000 человек брать и читать вебинары. Технические возможности, это не наши вообще, они в мире не ограничены. Просто мы многие вещи взяли и для сообщества сделали как можно более удобно этим и этим. Таким образом, вот, вот эта платформа позволяет очень быстро развиваться и продвигаться вот этим со своим знанием, а этим получать то, что он хочет точечно. Представляете, что если, допустим, человек пришел сюда просто любознательный, ну посмотрю что-нибудь, ему нравится что-то узнавать. Заходит, а на площадке Академии Изи есть институт финансовой грамотности, институт жизни человека, институт криптоэкономики, масса факультетов, как, допустим, раскручивать себя в социальных сетях, все темы, которые существуют, не мы их добавляем, не мы их придумываем, приходит спикер и говорит, вот у меня, Татьяна Байтович, многие знают, она Украина, да, в Одесса входит в, в, в книгу рекордов Гиннеса, в, в элитную, там, коалицию каких-то женок Украины. очень много регалий, немеренно много. Она говорит, слушайте, я вот могу показать тему, которая реально каждому нужна, причем я показываю, как работают мандалы, как рисовать. И никто не знал такого факультета, слова я такого не знал. У нас тысячи людей, Узбекистан, Таджикистан, они там с ума на этих мандалах, рисуют, у них результаты есть. Они свои какие-то вещи вот, вкладывают в рисунок, записывают какую-то цель и перенося это с ментального мира на физический уровень получает результат." Есть веры, достаточно. Да, приходит к нам Бессонова. Мы никогда не думали, что у нас будет там лингвистика, факультет, как изучать, феноменальная память. Приходит человек, показывает свои результаты наработанные. Кто знает Бессонова из Харькова? Класс. Легенда, да? То же самое книги книге рекордов Гиннеса по запоминанию самых больших чисел, то, что он делает. Он выступал в Киеве несколько раз у нас на мероприятиях. Ну, реально, этот человек... Обычный, обычный человек, но то, что он творит, и он говорит, я каждого человека научу за два-три месяца, если будете заниматься этими практиками, каждый человек способен это делать. Собирать кубик-рубик закрытыми глазами, в это время читать поговорку, там хлопать левой ногой, одной рукой собирать, а другой жонглировать двумя шариками. И он говорит, это каждый может, просто вы не развиваете одну половину своей памяти, вы пользуетесь вот этим неправильно. Вот как Олег говорит, вы неправильно пьете, вы неправильно едите. И вот это сообщество, цель, чтобы это огромное количество людей, благодаря вот этим связям, стало наиболее лучшим, продвинутым создать. Вот цель создать здесь за год, за два, это зависит только от вас. Может за месяц, за два, за три, создать новую версию себя. Почему? Потому что попадая в разные сферы, Здесь вы посмотрите, как правильно питаться, как правильно кушать, как правильно двигаться. Голтис преподает упражнение, 4 вида упражнения за 20 минут в день. Как сделать так, чтобы ты не смог заболеть? Умереть не сможешь, заболеть даже не сможешь. И это правда, это практик. Посмотрите, на кто преподает. Если бессонок, тогда практик легенда. Если голтис, то легенда единственная в мире, он признан таковым. Ведь масса, мы не будем сейчас всех преподавателей назвать, нет, преподаватели разного уровня, абсолютно. Татьяна Ким первая вызвала, говорит, а можно для детей что-то сделать? И у нас такая, слушай, для детей у нас ничего нет. Давай сделаем изиску, школу. Кто будет преподавать? В сообществе Татьяна Ким просто в чате, мы ее не знаем, пишет, я могла бы преподавать ментальную математику для детей. Окей, становись преподавать. Наташа, да? Результаты? Результаты? Результаты детей. Просто вот приходит, допустим, любой человек, Наташа, придет, скажет, у меня есть вот такая тема. Вот у него есть немерено тема, экспертности. Но она не знает, как о себе заявить. И я не знаю, как бы заявить так, чтобы я завтра собралась тысяча. А здесь реально. Зашла в кабинет, описала свою экспертность и поставила себе, что я хотела бы провести вебинар. Проходишь, даже не собеседуем, у нас есть такое понятие, Easy Life", каждый понедельник мы встречаемся с новыми спикерами. Приходит сообщество и ведущий, профессиональный телевидение, ведущий ведет как бы брифинг. Две минуты о себе, две минуты о технологиях, две минуты о полезности, которые вы дадите. Что это даст людям, что тот Олег проходил. Удобно, Олег? Удобно было представить себя, свою идею, саму корпорацию. Там, все, что ты хочешь представить, ты можешь представить на изи-лайфе. Мир услышал о тебе, это 20, 30, 40 человек Тысяч человек, потому что, допустим, на брифинге присутствует там 170, -120. утром смотришь полторы тысячи просмотров, половиной, семь тысяч просмотров. Просто увеличивается, и при том, что нас еще очень мало. Это местечкова, кое-где, группа маленькая, где-то большая. Допустим, у нас в Америке нет никого, но Лазинская, которая преподает сколько, сколько просмотров на ее роликах, сколько людей, которые смотрят ее преподавать. А на одном, кто смотрел Лазинскую хотя бы один Я раз, раз хорошо, да? Конечно. Но есть смысл. Понятно, что мы немножко, как бы, ну, переживаем слово неправильно, как... Не волнуемся, мы не переживаем, как правильно сказать. <смех> мы думаем о том, что как бы не получилось так, что это сообщество заучится. Просто, ну, представьте, 20-30 факультетов каждый день, уже сейчас, в одно время, идет там по 5-6 вебинаров. Начинается пересекаться начинает, но мы четко понимаем и говорим, что возьми из этого то, что тебе нужно сейчас, для создания самого себя. Нужно ли тебе сейчас изучить английский, если ты не хочешь? Если не понимаешь, зачем тебе испанский, нужно ли тебе это? Нужно ли тебе смотреть голти, сделать его упражнение, если у так все хорошо? Наша задача, чтобы человек сделал диагностику самого себя. А вот Олег Владимирович об этом рассказывает, что тут есть разные секторы, и финансы, и здоровье, и твоя духовность. Все. И ты смотришь, где мне по ходу, где мне чего-то не хватает, потому что мое колесо вот такое. И когда мы разбираем это массовый разбор для каждого человека, когда человек понимает, что у него всего лишь все исходит от чего? Малое количество энергии, вот эта энергия, энергия, энергия, которая нужна. Почему малое количество? Вы думаете, почему у нас сейчас малое количество вот утром встал, помните, чай попил уже устал. Да? Вот почему мало энергии сейчас у людей? Вы видите, на улице люди мало двигаются, движется, да? Мало двигаются. Мало там, двигаются все раз. Откуда хорошая энергия, если нет настроения? Это же ну, тоже ну, настроение. Ну, Он с утра включил телевизор, посмотрел, что произошло там и там и там. Он посмотрел там, в свой кошелек, Ух, ну не то, что хотелось бы. И вот ему что-то присутствует. А количество энергии от чего зависит, в первую очередь? Удовлетворение своей жизни. Совершенно верно. Может ли человек быть больной и удовлетворен своей жизнью? Больной он может а быть. быть. Нет, он может быть болен. Будет ли он доволен, жизнью, если у него денег не немеряло. Это все есть. Поэтому мы опираемся на то, что все равно, в любом случае, человек прикоснется к знаниям о себе, о своем здоровье. У него есть возможность где-то здесь подлатать себя так, чтобы энергия начала бить фонтан. А вот тогда начинают включаться остальные все области. Все области. Все, и финансы, и друзья, и отношения, все выстраивается Не тогда, когда деньги есть, а тогда, когда есть здоровье хорошее. Если ты энергичен, тебе, ты, ты сам себе нравишься, вовлекаешь людей, тебе все получается. Легче двигаться, создавать бизнес. легче. И тренер должен быть таким. Он должен быть таким, чтобы реально он вышел, еще ничего не сказал, а все уже хотят, как он. Имел в своей сфере, да, нужен практик. Вот эта платформа позволяет очень быстро отобрать практику. Даже заполняя анкету, я вам скажу, вот, к примеру, ну, я, допустим, там, финансовый, преподаю финансы, и понимаю, что, ну, преподаю так, зарабатываю чуть-чуть, ну, кто клюнет, один раз. Я заполняю анкету, и натыкаюсь, ну, с, на, соприкасаюсь с такими вещами, которые мне надо, вот, описать то, что я даже, ну, я это не могу преподавать. Я начинаю, заполняя анкету, тренер уже видит, что его экспертности мало, даже чтобы заполнить анкету, не то чтобы преподавать в этом сообществе, и многие спрыгивают. Таким образом, просто, это, знаете, искусственный отбор. Сам человек принимает решение. Да не, я, наверное, пойду, посмотрю, как там припадает. И мы это и видим. Сначала человек заявляет о себе, что он стоит 10 тысяч долларов, пока он заполняет, он приходит к тому, что ладно, я сейчас посмотрю, я там перестрою, что он исчезает. Мы погоду его не можем найти. Почему? Потому что он посмотрел уровень преподавания. И это не потому, что дерегали у людей много, он увидел практику. Возможно, в этом мире, в тренерском мире люди же пересекаются, видят друг друга. Они же понимают, кто, кто что стоит. Особенно это в одних темах. Если блокчейн-эксперты, то они понимают, кто за этим стоит, он действительно понимает, о чем говорит или нет. Поэтому происходит такой отбор. Вы поднимаете несколько раз и понимаете, хотите что-то да, сказать? я хотел сказать, что очень классная идея, она может, как бы. Образно в свое время э, среди спортивных медиа очень классный кейс Sports Room. Они сделали так, что они убрали авторов, они поставили блоги, все что они делают, они просто модерируют. Люди сами пишут, они используют их контент, но за счет качества, которое они определяют и платформы, они получили очень классный материал, шикарный контент, э, и они за него не, ничего не платят. И при этом ментабельная сумасшедшая. Поэтому, в принципе, вот. Согласен. Согласен. Я скажу так, что будут ли это повторять? Что мы закладывали в семнадцатом году? Что эта платформа, знаете, вот есть такая вещь. Ну, допустим, нарисуем, как сейчас это есть, да? Есть какое-то количество людей, которые могут что-либо дать. Есть централизованный сервис какой-то. Ну, пусть это какая-то компания, да? Компания. Есть люди, которые приходят через компанию. У этой компании есть владелец. Скажите, пожалуйста, если все это создаст, а владелец передумает, что произойдет? Лопнет компания. Ну все, просто эти потеряют сутка, так эти не будут доступны. Понятно, сейчас уже, сейчас даже если, к примеру, сейчас в кто-то захочет закрыть все это, чаты, которые создали спикеры, согласен, да, Ля? Чаты, которые создали спикеры, спикеры уже набрали себе определенное количество людей, уже это, уже это будет просто уже ничего не сделаешь. И поэтому платформа, вот идея была какая, чтобы здесь не было компаний, то сообщество, сайт должен быть децентрализован, он должен быть на блокчейне, пропишется, к концу года напишется код, код открытый, отдали, Этот, это сообщество можно будет только дописывать, доулучшать, делать форки, все что хочешь, но сообщество уже все, все что будет создано на момент ну, децентрализации, полностью переходом все будет со все созданное уже нельзя не изменить, не выбросить не разрушить, не оценку поменять вообще ничего сделать будет просто это сообщество начнет жить само по себе каким образом? этот пришел, он захотел что-то рассказать эти захотели послушать теперь смотрите по поводу так как Наташа меня просила немножко фокус делать на э, возможности а? возможности спикера да что здесь понятно что есть у нас мы пошли по пути когда спикер должен там спикер две возможности себя популяризовать а потом себя монетизировать популяризация простой происходит за счет того что спикер он же не оплачивает, ну, вернее, не берет деньги за то, что он дает вебинары бесплатные, один, два, три урока, раскрывает каких-то 2, три темы. Я считаю, что у достойного тренера, ну, пусть как минимум, там, 30, 40, 50 лучших каких-то уроков видео есть. Он же развивается даже в своей теме, даже если в одной. Согласитесь, что у него не один урок есть. То он понимает, что вот это базовые знания, вот это базовые там специалисты знания, вот это знание выше, вот это, я бы сказал, виповые, а вот это только за деньги отдам, вот это моя наработка всей моей жизни, из всех этих уроков, я вот вывел единственный народ, который готов за деньги продать. Вот так, так происходит монетизация спикера. Он сначала отдает, доставляет себя на платформу, отдает какие-то знания, скажу так, влюбляет в себя аудиторию. Аудитория влюбляется когда? Когда они видят результаты. Они получили знания, применили, у них получилось. Он видит, это результативные знания, да? которые его трансформационные трансфор, трансформируют. Человек сходит, начинает ходить на него. Вот допустим, ну, то же самое, Олег Владимирович. Допустим, я послушал 2-3 урока и посмотрел о его глубине знаний, о том, как он это подает, то я захотел приехать на диагностику. Я понимаю, что я могу все это делать, но мне о себе, о своем родине надо бы что-то знать. И получить рекомендацию не пойти в клинику, и тебя просто ну, не считается с тобой как с личностью, как с единым, да, а считается с твоим больным каким-то органом. Пришел лечить сердце, будешь лечить сердце, но в это время за печень забудь. Или, ну, к примеру, да? я понимаю, что я пришел туда, где мне сделать комплексную диагностику. Если человек приходит к нам, говорит, мы тебе покажем, как сделать тебе комплексную диагностику всей своей жизни. Не только тело, это всего лишь один из аспектов физического здоровья. У тебя есть много другого. Сделать себе диагностику на сейчас, на сей момент. Что ты из себя представляешь, не только на уровне физического тела, но на уровне духовности на уровне твоей жизни, яркости жизни. Делай диагностику, и ты посмотришь, куда тебе, в какой факультет тебе пойти. Где тебе сейчас нужно знать, взять ту вот маленькую толику знаний, которые реально сдвинут тебя в жизни сейчас, не завтра, не послезавтра. Ты сам найдешь стопор, который тебе не дает продвигаться по жизни. Это может быть здоровье, это могут быть деньги, это может быть карьера, это может быть отношения дома с детьми, с родителями. Мы не знаем, это твоя задача узнать что-либо о себе. И предпринять какие-то шаги. Поэтому как тренерам еще раз. Много тут нечего рассказывать. Есть понятие э, популяризации самого себя. Это зависит только от вас. От вашего контента. От вашего проф профессионального выступления. От вашего вовлеченности в, свой, в свою тему. Да? О вашей экспертности. Но люди выберут. Люди выберут вас, если вы таковы. Второе, второй момент. У вас всегда будет возможность монетизировать себя за счет того, что вы сами градируете, разбиваете свои уроки на, по ценностям. Вот это так расскажу, и это расскажу, и это покажу, и это отдам, и это отдам, а вот это продам. Потому что это стоит денег. И никто здесь, поверьте, не будет против закрутить. Это уже даже сейчас происходит. А вы с обучаете, как, как? проводить? Смотрите, вот как да. только придет Я могу ответить на, да, да, да. Да. на самом деле, когда я заходил читать вебинары Я не имел понятия, у меня опыт есть залом работать Вебинар, что включить, что подключить Это проблема для меня была И на самом деле, в день, за несколько дней Вышли люди, которые рассказали, показали За несколько часов, опять же, все мы протестировали Включил кнопочку, провел, потом Какие ошибки, какие нюансы. Ну, второй да. раз это уже как. Есть модератор, который ведет вас. Наша цель – предоставить вам все документы. Вам не нужно будет оплачивать какую-то вебинарную комнату, какой-либо Zoom. У вас есть ссылка для входа, вы ее нажимаете всегда на же вы заходите, у вас знакомый уже кабинет, вы знаете, где поставить файл вытащить, где ролик включить, где самого себя, где какую-то фразу ставить. То есть модератор помогает обучить этому времени. ремесу. Да, да. Ну, вы, не, вы, не выйдете, вы не выйдете на сцену, а вот теперь начинай разбираться. Перед тем, как с вами побеседуют, обязательно пройдет брифинг, вы посмотрите, как работают наши технические инструменты. Очень мощная поддержка, все комфортно, Вот еще один из наших спикеров. Можно буквально там вот сколько сюда С радостью. Даже от меня. Здравствуйте, друзья. который которые раскрыли свой путь прихода. Да, вы хотите меня в камеру, конечно. Смотрите, то есть получается, кому интересно спикерство? Ну, есть чем делиться. Это правда. Смотрите, то есть получается, главное, что у вас есть та тема, которой вы считаете, что она ценна. Кто считает, что то, что вы делаете, это ценно? Прекрасно. Если это ценно для вас, значит это ценно для других людей. А как они узнают эту ценность? Поэтому есть прекрасная платформа, которую создали сообщество, через которые вы сможете сразу транслироваться на 140 стран. Удобно? Мне спрашивают, а русский язык? Русскоговорящий есть везде. Только в Италии полтора миллиона людей украинцев. То есть не считая, сколько россиян. Поэтому, что касается первого, то есть у вас есть ценность того, что вы даете. Вы понимаете, что этим можно поделиться. И вы этим хотите делиться, вы хотите делитесь как сказал Сергей, вы можете делиться бесплатно, выставляя в оплату, ставя свою цену. И таким образом вы получаете свою популяризацию в разных странах, вы получаете своих нужных клиентов, которых вы ищете, и вы масштабируетесь. То есть, да, то есть вы масштабируетесь, популяризируетесь и монетизируетесь. То, что, то есть увеличиваете свой доход от того, что вы делаете и то, что ценно для вас. Потому что раз это ценно для вас, это ценно для людей, раз для них это ценно, они будут за это платить деньги. Доступно? Точно. Да, я имею <менее>. Маша, расскажи, пожалуйста, что тебе за три месяца в сообществе, вот как ты себя уже продвинула? Я дала один курс, я дала один курс, в связи с этим у меня появились личные индивидуальные, так как я лайф-коуч, я веду людей в трех направлениях, это структурирую ментал, эмоциональный интеллект и телесный интеллект, потому что человек это единая система то есть не только в здоровье, а еще и в интеллектах, вот, и еще учитывая эннеограмму, то есть я надеюсь, что в ближайшем будущем я уже выйду с этим курсом эннеограмма, это древнейшее знание об человеке, на этом строится весь Голливуд уже 20 лет, то есть это самое правильное знание, не то что правильно, оно просто на природе поведения человека, там нет шаблонов. И благодаря этому, то есть я индивидуально веду сессии, и у меня есть люди, которых я веду сейчас в Швеции, это люди Риас Милана, это люди, которые реально нашли меня через сообщество. У меня есть свой, свой чат в Телеграм, который пишут, и сейчас они там пишут, отвечая на вопросы. Есть, получается, у вас, э -э -э -э, платформа позволяет вам выйти, на вас высветляет прожектор, и вас видят, и вам пишут. И у вас еще есть отдельный чат людей, которые тут же заходят с вашего курса, Такого, который вы ведете. И вы с ними поддерживаете связь, и вы с ними общаетесь. Что касается самой подготовки, в компании это сделано в высочайшем уровне. Я просто в прошлом очень такой национальный директор Мэри Кэй, это те, кто ездит на розовых машинах, то есть я ушла с этого проекта два года назад, Поэтому а, я знаю, что такое поддержка компании, у меня всегда было несколько секретарей, так здесь мне не нужен секретарь, здесь все, компания полностью, под, группа поддержки меня поддерживает. Мне приготовили слайды, их всех сделали, забрендировали, изи-бизи, то есть выстроили, помогли, сказали, что включить, какую кнопочку, куда, соединить. Все, что вам нужно, это вы сами, ваш контент и ваше желание делиться. Ответила? Да, спасибо большое. Я думаю, очень доступно. Да, спасибо, рада быть полезным. Скажу, а, здесь возможность не Мне только такая нужно, для спикеров, здесь возможность, если вот там на слайд вы зайдете посмотрите презентацию, Это она открыта, нравится. в бесплатном доступе, можете посмотреть, что мы говорим, если вы на платформу придете, там даже в четырех, как тренер, как строитель в сети, человек, который мы называем, человек, который использует реферальные программы и хочет заработать на старте какие-либо деньги, говоря о том, что ему нравится. У него есть возможность Причем у каждого человека, у него есть возможность стать спикером, стать студентом, причем одновременно Олег Владимирович может преподавать здесь, научиться на факульте криптоэкономики. Потому что ну, блин, ну, надо узнать, что это такое. Ну, Как-то блокчейн-технологии хотим и не хотим, врываются в нашу жизнь, не надо. То же самое там Бессонов или Голтис, он преподает свое, но в это время друг у друга учатся. Бессонно стал заниматься по Голтису, а Голтис стал изучать английский язык. Ну, к примеру, понимаете? И это постоянно во всех семинарах присутствует это... Ну, да. просто ну, нужно для себя выбрать здесь, что хорошо, что... Вот, я потратил свое время, я думаю, каждый из вас был на, как минимум, на до 10 там, тренингах разного уровня. Да. Согласитесь? Да. И какой-то тренинг стоит 100 долларов, какой стоит 1000. Мне, допустим, там Джон Гэхо обошелся в 15 тысяч долларов прилететь в ЮАР. Это тоже. А были тренинги там и по 30 долларов, были бесплатные. И были у вас такие тренинги, которые вот реально, ты пришел и понимаешь, что ты еще и три дня оплатил. И вот пятница, суббота, воскресенье. И ты уже в субботу, понимаешь, утром, или пятница вечером, ты уже не хочешь идти, понимаешь, ну, ну сплошная вода, ни о чем, но у тебя есть надежда, что в конце может стрельнуть, может как-то что-то там. И бывает три дня проходят, да, 300 долларов минусом, приезжаешь и через неделю, ни конспекты ни разу в своей жизни не открыл. Я знаю, что это такое. Я Тысячи конспектов, которые, которые написал на тренинг, строчил, да? И их так никогда не открыл. Не зацепила, не пошло. Все, Это может быть моя такая причина, кто-то делает. Но если спикер, спикер не увлек тебя в то, что ты должен поспать с этим э, конспектом хотя бы неделю, то изменений не жди. Но деньги потрачены на переезды, на отель. Теперь представь, какую экономию мы делаем для человека, который выбирает себе сначала тему, потом спикера, потом смотрит его. И только возможно потом говорит, поеду-ка я какая разница в Испанию, в Италию, в Турцию, поеду к нему вживую и хочу с ним пообщаться. Это крайняя точка, когда я понимаю, что он мне все дал, но для профессионализма мне нужно точное общение. Может быть такой? Да, это, какая это экономия. А теперь это с точки зрения потребителя. А с точки зрения спикера, представьте, что я прихожу к коллегу Владимировичу подготовленный конечно. и задаю правильный вопрос. Или я прихожу на курс английского языка или на курс криптоэкономики, но я же имею там, кошельки, я знаю, что такое блокчейн, я хотя бы понимаю, я уже многие вещи сделаю, а не так, что приходишь на институт финансовой грамотности или компьютерный, открываешь компьютер и ищешь минут 15 кнопку, вкл-выкл. Клуб, клуб. Но бывает же такое, а спикеру, что делать ему? Аудитория разношерстная, писать ему разорваться надо, чтобы действительно донести вот до того лучшего, почему, потому что эти не дают двигаться. Так вот, когда вот здесь подготовка произойдет, и этим легче, и этим. И это экономия и времени, и ресурс, ну любых ресурсов, и времени, и денег, ну, и энергии. Там Я вам скажу, у этой, у этой платформы огромную мощь, потому что ее создают люди. Она создается на, обратно, вот на обратной связи людей. Что бы ни сделали, вот ребята, которые с самого начала, что бы ни сделать перед тем, как сделать, а давайте сделаем так. Причем информация идет не от одного-двух человек, а снизу. А давайте сделаем так, так, так, так. И многие не видят. У нас есть раздел, где каждый человек, каждый партнер, будучи в каком-то горах, в селе, может написать, что бы он хотел. И есть группа, которая выписывает все это. Если от таких запросов поступило в этой теме 20, 30, 40, не один случайный, а одну и ту же. Оказывается, люди это хотят. Давай-ка посмотрим, что мы можем с этим сделать. И мы еще на первый год, когда запускались, мы говорили, что из 800 поступивших предложений, 580 было реализовано благодаря людям. Все. Это они хотят, чтобы у них так было. Они хотят, чтобы у них был такой кабинет. А спикеры, это же спикеры, ну сколько? Кабинет спикера появился два месяца, три назад. Ну вот недавно кабинет спикера, потому что мы не хотим, чтобы кому-то кто-то звонил и нравится мне, не нравится, принимаю спикера, не принимаю тема не нравится, чек не нравится, времени у меня нет, у меня плохое настроение. Спикер сам заходит в кабинет, и говорит, я спикер, вот мой видеоролик, вот мой контент, вот пошел модерацию. Модерация, знаете это что? Матюков нет, тема хорошая, да, отдаем людям, пусть люди определяют, им нужно это или не нужно. Возможности есть для каждого да, да? Вот ты же посмотрела, и говоришь, слушай, у меня экспертность в этой теме, но почему я не, почему я не могу об этом рассказать? Вопрос. Почему не можешь? Можешь? Зайди, заяви о себе, мир тебя увидит. Ты можешь завтра станешь лучшим спикером, который у нас есть. Независимо от того, когда ты -то зашел. Нет такого, что, а, уже поздно идти, уже компания год на рынке. Слушай, кабинет спикера, он как был все новый для тебя лишь, Твой кабинет всегда будет нулевой без тебя. Как только зайдешь, в этот момент начинается твоя новая жизнь. Да. для мозга. Да, да. Сереж, или да. как начинает человек, заходит как студент, да? ну, потом проходит какой-то курс, начинает строить, ну, не, начинает это изучаться это на криптоэкономике, получает результаты, начинает строить команду, потому что результаты не можно удержать. Невозможно зайти куда-то в одну, и, и не нужно будет ничего покупать. Ты купил один раз доступ, у тебя есть все четыре возможности быть спикером, тренером, заниматься просто быть криптоинвестором, быть новичком, быть студентом в одной теме, преподавателем в другой, криптоинвестором в третьей теме, ты выбираешь, что ты хочешь, свободное перемещение по своему кабинету. Сереж, а можно еще вот озвучить вот этот очень важный, я думаю, для всех и для спикеров и тех, кто строит интеграция бизнесмен, предприниматель, сетевик и интеграция глубокая интеграция с чем интегрируется? Глубокая интеграция проектов, да. Ну смотрите, это уже э, со временем нарисовалось сообщество. Уже там 80 тысяч человек. Мы понимаем, что как только нас 350 тысяч, это есть такая критическая точка, когда нас увидят глобальные компании. А сейчас нас видят просто хорошие стартапы, сильные проекты. Есть такой, вы посмотрите на сайте, есть э, сильный проект немецкий, концерт VR. Вот смотрите, что такое глубокая интеграция. Уже в сообществе... У нас есть реферальная система, и сообщество уже пригласило какое-то. И вот как-то вырисовалось сообщество, -то -то как -то за это сообщество, кто-то кого-то как-то пригласил и получил развитым дети. Теперь приходит корпорация. Назовем ее, ну, в данном случае концерт Виар, это один из проектов SEOшных, да, заходит компания и говорит, что мы готовы к вам зайти в своей идеи, в ваше сообщество. Это значит любой концерт, смотрите, что это, что это за программа. Это ты хочешь посмотреть концерт, который сейчас проходит в Чили или где-то, ну где еще, в, в Сингапуре. В Сингапуре проходит концерт какой-либо звезды. Полететь туда, оплатить дорогу, проживание, плюс стоимость билета 2000 долларов. Это стоит и, ну, не каждый, или футбол в Барселоне. Ну, да, вот пример, Ну концерт, как футбол, футбола еще нет, но он будет, Любые спортивные, это все можно сделать. Вы понимаете, что это вам дорого, неудобно, но вы можете оплатить 10 евро, может быть, 15 евро, первый концерт будет по 1 евро. Одеваете очки, можно купить дорогие, можно просто купить а, каркас, это, это, это идиот, вставляете телефон, да, и вы и в 3D, это. и сидите с телефоном, выбираете локацию. Хочу-ка я посмотреть на эту звезду э, с первого с ряда, с балкона. И из-за того, что там количество камер стоит, вы, вы выбираете себе локарь. А? Со створки ворот. Да, я хочу посмотреть, могу посмотреть, что у нас за сценой происходит. Вы, сидя в кресле дома, не в зале, путешествуете по залу концертному залу, который стоит слушать деньги. Я когда делал эти очки, вот мы были в этом, Казани, скажу, в Казани. Я делал очки, там ну, концерт показываю, сцена, я так подхожу, я понимаю, что я стою в комнате, но когда вот, ну, 3 d или 5 d ты подходишь, я понимаю, что я рухнул со сцены, а там миллионы людей, которые там ну, аплодируют, пусть не мне, но все равно энергия аж зашкаливает, такое состояние. Представьте, что это бокс, это футбол, ну, любой, тренинг Энтони Робинса, кто любит тренинги, вот мы были в Сингапуре, это, ну, не слабо стоит, и полететь, и тому подобное. Или ты сидишь, и в 3D ты видишь зал, ты рядом с ним, там, там до него ты не дойдешь, а ты здесь смотришь, ты выбираешь себе локацию, смотришь. И представьте, что вот такое, допустим, здесь эти 100 тысяч покупают билет по 1 доллару, по два, по 10, и ты профитируешь с этого один раз. И таких проектов, которые будут заходить, Понятие глубокой интеграции это отстроенная схема, по которой заходят любые проекты. Ну много таких вещей, я сейчас не хочу, Там, понимаете, можно рассказывать, меня не остановлюсь, если утро будет, я еще буду рассказывать и не все расскажу. Это глобальный проект, он очень, с многими идеями, почему огромное количество людей, огромное количество продвинутелей предлагают свои, свои видения, свои картинки, свои услуги, возможности. Из этого сообщество только растет. Можно, да? Да, да. очень хорошие, качественные люди, продукты вот. да. дико нуждаются в качественных людях, которые умеют продавать и э, очень талантливые люди, которые обладают знаниями, элементарно не понимают, как технически это все упаковать и они проигрывают сейчас на рынке тем, кто делает хуже продукт но умеет качественно продать и настроить рекламу а потребители это, получают, потому что у них есть запрос. Это продолжение. Да, вот это, мы это мы сделаем нравится. интеграцию, интеграцию mm -hmm. с, вот, как раз с Олегом Владимировичем, ее компанией, продуктами. Мы протестировали. У нас есть некоторые, вот, у нас есть маркетплейс. Здесь, помимо этого, образовательного проекта, есть маркетплейс. Мы понимаем, что к нам придут разные предложения не в виде терьерских заявок, да, а в виде ну, использования потребительской сети. Ведь нас там огромное количество. Представьте, это ну то я называю это изиамазол. Нам уже создать его картинки, у нас уже это есть. Мы будем миллионным сообществом 100%. Что такое миллион? Кинуть такую ручку, которая. Ну это спецручка. Описать а ее один доллар. Один доллар по миллион купил по одному доллару. Сколько? Миллион долларов, миллион долларов зашел в сообщество в по, по схеме. Уже по одной схеме. Все, ничего надо создавать, никаких регистраций. Человек один раз зашел, имеет доступ ко всему, что здесь есть. Маркетплейс. На маркетплейсе, допустим, мы протестировали один продукт, там пластырь, пластырь для ног. Выбирали. Наша задача была протестировать любой простой продукт, доставку, как он будет доставляться, как он будет оплачиваться. Все, мы готовы маркетплейс запускать на любое количество продуктов. товаров. Количество людей, которые здесь будут, будет только расти. Почему удобно приглашать? Сейчас запускается 1, 1 марта сегодня. Почему я там спешу 8 часов? Рекомендую всем сегодня зайти в 8 например, по Киеву. Угу. Да, 8 по Киеву в по Москве. В сегодня мы в а? В 19 по Москве. 19, 19. 18. 18. 18. по Москве. 18 по Украине. Не в 19. 17. Боже, 17. Смотрите, сегодня мы будем представлять ну, ну, полный апгрейд. Это впервые за все это время год и вот такие изменения глобальные. Будет еще, это даже не, не конечная версия, это у нас второй этап, первого этапа, потом будет третий этап, первый этап, потом второй этап, ну, до полной интеграции и до полной э, децентрализации. И сегодня будут глобальные изменения, изменения там сайта, мы даем 14 дней на то, чтобы люди могли, ну, кто-то сегодня не зайдет, кто-то не услышит, те же самые спикеры, обновления всей платформы будет. то, что сегодня поэтапно представим, посмотрите, сегодня Анатолий где-то, ну, часа два-три займет, чтобы... Было доступно, каждый элемент. Сегодня будут показаны все вот элементы для продаж. Это как раз для тех, кто ну, не умеет торговать, не умеет продавать, не умеет переобуваться. Ну, вот, вот здесь все будет. И вот первые шаги, вторые. А дальше это, это будут целые мастерские, институты, которые будут выставляться вот здесь в качестве спикера, предлагать свои услуги. Ну, не можешь делать, а сделаешь, да, совершенно. Я хочу в дополнение этому. У спикеров здесь сейчас уже 30 тысяч продавцов которые заинтересованы продавать продукт спикеров. Uh -huh. Понимаете, если, они заинтересованы деньгами и морали, и деньгами они одновременно. Сами будут да. Книж, да. Книж. да, я посмотрела да, первые два вебинара <laughs> Олега Кудри, я позвонила всю команду, говорю, срочно заходим, смотрим. О. За два вебинара, ну, то, что я собирала 16 лет, один за вся команда, работает. больше 2000 человек зашли, посмотрели, сказали спасибо, написали отзывы. Вот понимаете, мы действительно, вот один человек посмотрит, он на всю свою команду даст, да, ну, да позыв есть, действию, ей, кодаж, 40 40 кодаж, в действию и пошел 40 рассылок в час. Кодаж качественная выборка. Понимаете, здесь уже, ну, как бы мы говорим, могут, конечно, все зайти, любители, все зайти, да, но в основном здесь люди ищущие, которые хотят полезного картина, хотят, хотят правды, хотят, хотят тонкости, ну, хотят, чего-то хотят, а эти могут, эти могут, а эти хотят. Вот наша цель была соединить, дать возможность прямого контакта. Мы не стоим между ними, между спикером и человеком, смарт-контракт. Допустим, вы говорите, все, у меня тема хорошая, мы переходим на смарт-контракт, это значит, я говорю, я согласен, между ума, мной и вами появился смарт-контракт. Что это значит? Что я вижу, что у вас курс, ваш полный курс стоит там, тысячу долларов. Десять уроков по сто долларов. Я говорю, я согласен. У меня на счету блокируется 1000 Как только я отметил, что я прошел первый урок, вы получили сто. Мы защищаем и спикера, мы защищаем человека, потому что он не отдал тысячу. Если он подтверждает, что он проходит уроки, второй урок, третий, пятый, и смарт-контракт уже не люди, не бухгалтер, забыл переправить, смарт-контракт выполняет все эти условия. Нет, а у день нас день и день. это дописано. А? А, деньги как есть, а, а как вы снимаете сейчас, если вам я оплачу на карту Приватбанка 100 долларов, ну 100 тысяч гривен. А, Мастер-виза, да? Мастер-виза, сейчас это мы понимаем, что сейчас многие говорят, но ну, ваше все в биткоинах, это сложно. Милые мои, придется вам всем сделать кошельки, потому что оплата за входы биткоина. А делается это ничуть не дольше, чем зарегистрировать себе карту в Альфа-банке или в Приват-банке. Mm -hmm. Просто у нас понятие такое, что... Но ну, это же сложно, дорого, непонятно. Yeah. Если yeah. у вас есть эмейл, то через две минуты у вас здесь блокчейн кошелек. Yeah. Yeah. Совсем недавно, через приват 24 пополнили деньгами и все дали. Yeah. Совсем недавно люди говорили, что пластиковые карточки это нереально, кому они нужны. Yeah. Да, yeah. сейчас все сейчас пользуются. Все пользуются. Мы двигаемся и с биткоином. Ребят, я просто рекомендую, Тут можно часами рассказывать. Да, каждый из нас, и Сергей, мы сейчас нас не остановишь, потому что есть о чем рассказывать. Просто зайдите сегодня на как раз на апгрейд, зайдите на конференцию, посмотрите свободный доступ. А пересмотреть можно? можно? Все в записи. Да. Кстати, вот еще по поводу. Все, что спикер прочитал или тренер прочитал, ну, какая-то информация была, все моментально записывается. И О, все в архиве. Если я, допустим, да, подписался да, здесь, и я захочу ваш курс посмотреть, который, вот, к примеру, я э, через два года пришел, а вы начали читать сегодня курс, то два года спустя я, заведу, я все равно прочитаю ваш курс, первый, если мне это интересно. Да. Архив сохраняется. Маша, не такие курсы, что ее надо пересматривать? Ну и плюс я вам скажу, это всегда нужно просматривать, ну если для тебя нового увлекайся, нельзя создать себя нового за три минуты послушав информацию, нужно прожить это, как бы информировать, трансформировать через себя и тогда получается результат, вот ты присваиваешь эти знания себе на этом уровне и начинать у тебе работать. Пока и, они чужие, ты ничего не можешь с этим сделать да, и вот, себя и Сереж, можно еще такую фразу? Смотрите, вот для, для меня очень важно сейчас то, что мы развиваемся. Это раз, что мы на едином сообществе, где мы взаимовыгодны друг другу и взаиморазвиваемся друг друга. Плюс сейчас идет в мире огромная трансформация. Мы только говорили, да, с Олегом, что мы живем в мир перемен. Так вот, сейчас перемена, мы с индустриального мира переходим в цифровой мир, это неизбежно, но на этом переходе изи-бизи является как мостиком, потому что он нас заводит а, в те сферы, где проверено безубыточно, это вот по стартапам, да, мы сможем сейчас, вложив маленькое количество времени, разобраться и денег, потом спрофитировать, очень хорошо заработать и обеспечить, может, даже не свою жизнь, а жизнь еще и своих детей, внуков и так далее. Потому что эта система, она только начала развиваться. Хотя этой системе уже больше десяти лет. А мы только начинаем делать первые шаги. И вот сейчас самое время заходить и разбираться. И, и как раз изи является тем мостиком, где можно запустить один краник, суть Сережа сказал, концерт Верда, второй краник, третий краник, четвертый, пятый. И пусть оно капает потихоньку. Но в этом надо разобраться уже сейчас и действовать уже сейчас. Потому что, да, все заканчиваем. Здесь, что хорошо, то благодаря вот сообществу, здесь проявились люди, которые юридически подкованы, финансово подкованы. Или там блокчейн-технологии разбираются криптографы. И благодаря тому, что эта группа очень продвинутая, вот этим становится безопасно что-либо принято. Потому что до того, как предложение поступает сюда, оно проходит юридическую проверку технологическую проверку, uh -huh. действительно ли это так, действительно ли это возможно, проверку на человеческий фактор, кто команда, кто стоит за этой командой, где они участвовали уже. Поэтому предложения сюда идут, скажем так, безопасные. Понятно, в мире все равно есть какие-то риски, мы не говорим, но когда я, не зная чего-либо, бросаюсь в такое предложение, вроде везде все красиво, фантики красивые, но ты покупаешь себе фантик, конфетку ты потом пробуешь. Uh -huh. То мы здесь показываем конфетку, а не фантик. Почему? Потому что разбираем, обложку снимаем, разбираем, что здесь и говорим. За год мы предложили только 4 проекта, 4 проекта, тысячи проектов, в которые люди попадали. Все проверено, юридически, технологически, как подкованы, что за этим стоит, какая долгосрочность. Поэтому человек, который здесь, он, его безопасность в том, что профессионалы уже проверили. Все равно остается свое личное, хочу, не хочу, нет обязательств, но если мне это нравится, я принимаю решение. Thank <laughs> you.